А, ну вот, как я и обещал в предыдущем выпуске, начали открывать эти чемоданы. Начали открывать в прошлом выпуске. Ребята, вы не поверите! Нам попался магнит! Какой магнит? Магнит на Супер Дизель! Кто давно смотрит наши выпуски, знает, что мы этот магнит дали очень-очень давно. В общем, куча денег, на непонятных улучшалок... Ну, непонятных. Понятных улучшалок. Не знаю, будут они нам полезны или нет Вот, давайте рекламку посмотрим О, классная заводная мелодия такая была э, Вообще Крутая, крутая, крутая Постоянно какие-то рекламы С классными мелодиями, в общем Знают они, как подобрать музыку А у нас пока касса поднимается Интересно, будет 100 тысяч или нет 100 тысяч, 100 тысяч не набрали Но 94-300 тоже Не есть плохо тоже есть очень хорошо. Давайте, наверное, улучшим нашу формулу. По чуть-чуть будем приближаться уже к максимальным молчалкам. Так, прижатие подвеска. Сцепление давайте, наверное, еще улучшим. Да, сцепление улучшили. А, у нас еще денежек и на мотор хватило. Вот, каждого, каждой позиции по одной мы улучшили. А, Давайте-ка посмотрим, как же жена поедет. В общем, как она ехала до улучшения, можно посмотреть в предыдущем выпуске. А в этом идеальный... Ничего себе, ребята! Вот это танк рванулся! Старт у нас обошел. Но лошадок у нас под капотом немножко больше, и едем мы все дальше и дальше и дальше. Ну, кстати, недавно э, очень знакомый э, товарищ с СТО открыл ну как сказать открыл глаза на жизни или я не знаю донес определенную информацию и он сказал что настоящий болит формулы э, формулы э, вот такой вот вот вот в жизни болит имеет объем а какой же он имеет объем давайте сейчас проедемся еще две гонки и я в, в конце скажу сколько же объем двигателя настоящего болида формулы 1 в общем если вы уже знаете пишите в комментариях если не знаете ждите конца видео и обязательно я вам об этом расскажу вот а у нас уже проехала наша формула так быстро формула лучше всех пролетела ну как личный рекорд конечно нашего дизеля не побила но она очень близка учитывая что у нее не максимальные лучелки вот оптимус давай да что же это за танку парня ничего взрывается вообще я не, не знаю как его обойти ну как я-то знаю как его обойти но ну, на на старте как-то у нас пока не получается а, главное чтобы мы на финише были первыми старт и старт уже как не крути кто смотрел мультики про молнии маклина те знают что финише можно первым а стартовать последним вот, э -э открываем маленький секрет. Болиды Формулы-1 имеют объем двигателя приблизительно где-то 1,8-2 литра. Как страшно это, ну, дико не звучит, но так оно есть. А пока подписываемся на канал, ставим пальчики вверх, всем пока-пока.